Электрические явления, происходящие в природе, в жизни, в технике, хорошо всем известны. Разряд молний, светящиеся рыбы, огни городов и многое другое.